Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Геймс, и сегодня я вам покажу, как настроить такое же меню Game, как и у нас на сервере. Все, ну, думаю, всем не секрет, если мы сейчас, у нас сейчас нет такой команды, но если мы сейчас э, тэпнемся на м, лобби, э, я пропишу ой, я пропишу свой логин, И мы пропишем game, у нас появляется такое меню, вот тут, hub, гриф 1, выйти. Сегодня я вам покажу, как сделать такое же меню. Во-первых, ну, давайте мы сейчас зайдем на первый гриф. И заходим, значит, у меня вот тут все есть. Вот. Скачиваем chest commands, если у вас также же... Uh, ну, вы на хостинг Майнкрафт, у вас версия 1.14.4, тогда скачивайте вот это. Остальные там еле работать будут, наверное, не знаю. Вот этот я скачал, работает. Ну, короче, вот такие есть у вас версии. Теперь, мы, ребята, заходим. Ну, получается, заходим в файлы, в плагинс. Нах... Ну, и лот, конечно же, делаем после скачки. Вот это вот, ребята, появляется тут. Чест Commons меню экзампл теперь настраиваем так же, как у меня у меня вот тут вот слетела на моем этом на первом грифе а у меня слетела меню и из-за этого мне теперь надо настраивать это заново поэтому я решил вам сделать такой вот. тут ребята мы делаем значит ну сейчас я открою пока что которое есть меню вот эта вот часть мы тут ее делаем также я сделаю сервера. Потом два ряда я делаю. Commons. Rovs это, ну как вы поняли, ряд. Commons это какой командой будет открываться меню. И там можно много-много-много команд настроить. Ну типа сделать. Ну не знаю, короче. Можем попробовать. Типа сейчас вот как раз... г просто. Вот это, это может писать вам что-то, может выдавать вам что-то. Все просто. CMD это от лица игрока. Сервер это тапает на сервер, это вам лучше не надо. Так, теперь. У нас есть очень много тут настроек, но мы сейчас будем, ну, я точнее буду сейчас делать. Как, точно такое же меню, как у меня есть оно. Поэтому я сейчас вот это все удаляю. Оставляем только последнее. Это для закрывания. Теперь тут я пишу... Name. Ну, матери, материал это материал. Name, ну, который там это отображается. Так, теперь убираем. Обязательно, чтобы вас настроить телепортацию между серверами, вот у меня отсюда. Вот сейчас этот чест работает тут и вот сюда он тэпает И, ребята, чтобы, и мама у меня компьютер шумит, чтобы настроить телепортацию между мира... ну и между серверами, вам обязательно оставить спам команд. Потом мы это все настроим. Name, name это вот то, что вот видите, slash spawn там. Вот это это name. Name, yeah. L. Гриф. Один. Или как-то у меня было. Плагинс. Чист Commons. Меню, Экзампл. Анархия с доната с приватов. Да. Точно так же. Потом. Берем, какой вам предмет нужен. Мне нужен верстак. А мо ой это все не сюда нужно ой это все вот сюда нужно так ладно вот это лор это мы лучше уберем Name. Это после тут напишем выйти. Так, теперь вот это вот. Тут мне нужно написать то, что это то, что мы сейчас тут находимся. Получается тогда. Ой, нет. Там нужно не. обратно английский. 7 L. Вы сейчас находитесь здесь. Ну даже нет. Просто вы сейчас здесь. Или еще раз как тут. Вы сейчас здесь, да, также. Actions. Пишем tell. Это чтобы написала. И это. Я вот копирую вот отсюда. Вы как хотите. Что угодно там вы можете писать, отправлять. Не знаю, что хотите. Tell вот это. Сохраняем тогда. Теперь вместо spawn command мы делаем... Точнее, command... Короче спаун команд теперь гри гриф гриф один команд теперь это вот копируем вставляем тут теперь это у нас будет хаб команд И хаб команд Мне надо подумать. Ой, не туда. Мне нужно подумать, какой вообще может там предмет находиться. Давайте печку поставим. Foreign Ace. печка хаб у нас давайте-ка хаб мы сделаем вот так вот лог ну лог я уже скопирую. нет скопировать отсюда я не могу Ой, не-не, не то хаб сервера акшн, сервер лобби. <coughs> вот и в принципе готово. А, не-не-не, Сент. -не -не, send hotel вроде так же. Так, теперь пишем CC. Reload. Game. Ну, пока что только так. Опять. Ой. Опять вводим свой пароль. Game. Hub. Ну, вот так же нам надо сейчас с вами сделать. А как, ну вы спросите меня, наверное, не знаю, как хотите спрашивать или не спрашивать, как это вот так вот сделать, чтобы они были так вот разбиты, а не типа в одном вот месте все они. Нам ну, надо, ребята, с вами сделать все по-другому. Вот это вот все, это я сейчас у вот нас сейчас. Смотрите, вот это position x. Это вот сюда, вот, допустим, вот с вашей ячейки. И оно вот в X вот это. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всего 9, больше невозможно. Позишн а Y это 1, 2, 3, 4 и так далее. Можно вроде до 7 сделать. Вниз. Так, хаб-комманд. 5, 2... Один, два. Церелот. Гейм. Вот, пожалуйста. Выйти. Все, в принципе, все работает.